Разрешите? Что такое? Ну что? Ну что? Нет, в чем дело? Нет, да, нет. Не волнуйся. Да что такое? Я не бандит. Ну, ну что ну, это? Ну, ну, по помочь я могу помочь, нет? Неужели это ты? Да, кажется я. Елена Сергеевна, милая, я вас сразу узнал. Главное, вижу знакомая что фигура. Савойская. Совсем не изменились. Встретились. Встретились. Сергеевна, да. А ведь мы с вами виделись в последний-то раз. Сейчас вспомню в каком году. В каком году же это было? Это было в 1900. Точно! В 1900. Страшно подумать, в каком году. А мне кажется, что ты только вчера... Пришел ко мне в класс, да. весь лохматый, шнурки вечно развязаны. Да, но с тех пор произошли некоторые изменения. А шнурки у меня? По-прежнему все. По-прежнему. Ну характер, ничего не поделаешь. Ну, как ты поживаешь, а? Да ничего, работаем, да. работаем. работаем, Разъезжаем да, по городам, да. повесим. Много. Ты ведь еще в школе начала интересоваться театром. Да. Я, например, до сих пор помню твой дебют в нашумевшем боевике. Забыла, как называлась эта пьеса. Да? А называлась эта пьеса, сейчас помню, как «Собаки, собачья смерть». И написал, написала, знаете кто, не Шекспир, не Лопедевега, а четвертый А-класс <смех> Я так рада Три Тряк, ты играл собаку Так рада за тебя Рада, что ты нашел себя Рада всей душой Спасибо, Елена Сергеевна Ну что мы все обо мне-то вы Вы-то, вы-то как Елена Сергеевна Я по-прежнему Прекрасна Веду четвертый класс Это мой любимый возраст Любимые мои горячие сердца. Есть просто удивительные ребята. Интересные, пытливые, талантливые. Так что все великолепно. Мне комнату новую дали. Да? В двухкомнатной квартире. Просто рай. Как-то произнеслю это слово рай. Не очень весело. Что-то произошло. Я прав. Скажи, откуда в людях хамство? Хамство. Когда оно прекратится? Да, значит, я прав. Кто вас обидел? Елена Сергеевна, кто? Директор школы, завуч, управхоз, а может, какие нибудь милые соседи? Соседи. Соседи. Они как-то сразу себя поставили хозяевами квартиры. Они не кричат, не скандалят, они действуют. не в милиции жить, идти, не в суд же. Сама не умею с ними справиться. Да, хамство. В чистом виде. Да, не весело, понимаешь. Понимаю. Очень даже понимаю. Елена Сергеевна, как вы меня за бандита приняли. Никогда не забуду. Но я вас провожу, да? Да я живу вот здесь, в этом доме. Квартира 27. Ну, тем более пошли Сергеем ты будешь? Сергеевой два звонка. На! А мне плевать. Я ведь могу свякнуть и два раза. Могу и по второму разу. Давай, провожай. Давай, давай, давай. Давай давай давай ну, а! давай, хоть чай. Хоть чай давай говорю ползешь, как черепаха. Чего? давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай да, вот, я. Да. Ну, а мою конурку видела? Мою конуренку ты видела? Я тебя спрашиваю. Видела, видела. видела. Ну, вот. ну а с Нюркой, с моей сожительницей, жительницей, женой, значит, разговор хотя имела? Да. Имела. Текс. Вот. Текс. Текс. Текс. Текс. Текс. Я тебе скажу честно. Сам, сам бы я, я бы сам... Это что, не на помойку уходит? Нет, нет, в садик. В садик это хорошо. Я бы сам не в жизни поменялся бы. Нет. Но сама посуди. У меня же там два старых корешка, понимаешь? Проверенные товарищи. Мы же вместе, мы вместе с ними в одном институте психиатрии лежали. Ой. Значит, теперь, когда мы вылечились уже почти, мы запросто завсегда можем на троих сообразить. Верно? Это большое удобство. А? Удобства нет, я не спрашиваю. Удобство. А -а -а. Всегда на троих можно. Это большое счастье. Счастье! О, я и говорю, счастье! Куда я свое счастье? Убегу, ну зачем мне это? Ну, понимаешь, что за кого как? Понимаешь ты? Мне понимаешь ты? Я... Вот. Что? что это? А вот что? Мне метры нужны, понимаешь? Метры, метры, метры. Метры. Будь они неладные, метры мне нужны. А зачем мне метры нужны? Почему они мне нужны? А? Соображаешь, нет? Эх, ты сериас, сейчас скажу тебе, сейчас скажу, скажешь. Сейчас будь они неладные. Понимаешь, семья брат Сергеевна растет. Прям не по дням. По часам растет. Ой, старший-то мой, Альбертик-то мой, что ведь отмочил? Что он отмочил, Альбертик? Опять не знаешь, да? Темнота. Ой! Женился он. Женился он, Альбертик, женился, женился, женился. Правда, взял красивую взял, хорошую. Вот, зачем хай? Хорошая, красивая, правда. Это верно, красивая. Вот. Глазки маленькие, мордово, как арбуз. Вот. Но и опять же, голосистая. Вот. Это же опять плюс для Альбертики. Плюс нет. Я не спрашиваю. А? Конечно. Конечно, плюс. Вот. Она голосистая. Ну, это вроде, как сказать, это Зыкина. Ну, поет. Знаешь, с утра до ночи русские припевки. Дура, дура, дура ты. Дура ты проклятая. У него четыре дура, а ты дура пятая. Вот, поет она. Ну поет. Голосись, голоси. что не петь-то. Поешь, она любой красноармейский ансамбль переорет. Вот. Бюст ее большой, понимаешь, ни одна гимнастерка не влазит. Вот. Она бы запевала у них была. Вот. вот, ну опять же они, значит, скорости могут мне с Альбертиком внук открывать. Ну? Правда? Дело-то молодое. Молодое дело, я бы и спрашиваю. Конечно. А, молодое дело. Внук пойдет, пеленки. Старая история. Отцы, кстати садись. Значит, сколько же я <сосы> насчитал-то этих самых маленьких-то. Дай бог память. Ай-ай-ай, подожди, там, значит, 18 было, так? 18 было, это до Альбертика было до 18. Потом, значит, пошел этот самый... Другая стена пошла, без пробочки, правда. Значит, 23, 23, 18. 7 на ум пошло. Так, так, так. Значит, это будет точно 22 квадратных литра. Э, да, метра. Правильно я говорю, нет? Правильно. Правильно. Ай, слава богу, как-нибудь. Теперь возьми опять причину номер два. Витька кто мой. Младший мой. А? Ой, малый, ему седьмой пошел. Ой, я И умница. Игрун! Игрун! А ему место надо, чтобы казаки-разборники? Надо. Он же на прошлой неделе что затеял? Он запуск э, спутника на Марс затеял. Сам себе на голову кастрюлю из почечей напелил. Это у него космонавтский шлем. Давай вокруг себя полить, Знаешь, а, пух, пух, пух. Чуть весь дом не спалил. Ну? Понимаешь, ему простор. Простор нужен. Понимаешь? У него развернуться негде. Малышу мы Вот, а у вас. А -а -а, здесь. У -а. вас. А у вас? А здесь я. -а. А -а -а. Вышел в коридор. жги что хочешь. Ну? Зачем ему -за своему комнату поджигать? Ну? В коридор вышел. Жди. Нравится, не нравится, что попало. Вот. И все. Раз. Два. Ну, это для меня плюс, нет? Плюс, плюс, плюс. Не волнуйтесь, пусть поджигает. Пусть поджигает. Конечно же мальчик. Может, он потом пожарником будет. Но. Ну? Ладно, так и быть. Уговорили. Так и быть. Ладно, меняюсь. Хорошо. Так и быть. Дина не пропадала. А и что? Тут у вас коммунальные эти условия, да? да. Я бы представляю. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Бум-меняться. бум, бум, бум, бум, бум, бум. бум, бум. Харитон, там бандит какой-то. Прям хунвибин. Пришел по обмену с соседкой. Ну беги, поди. Ну, может, можно как-то воспрепятствовать. Ой. Вот тут я сундук поставлю. Вот. У мамы моей сундучок есть. Тонна на полторы. Вот тут мы его и поставим. Пусть наем. нем... Мама спит. Вот. Сейчас она у сестре. Поехала к сестре. Сейчас а, у сестры. От сестры приедет прям сюда на сундучок. Вот. Маму себе из Смоленской области выпишу. А за ней папашу единоутробнула. Ну, вот. Все, я, по-вашему, своей папаше маше борща в тарелку не налью, ну? Или пельмени? Ну? Я ведь спрашиваю. Ну, вот. Правильно говорю, я им борща, они а за детями присмотреть. А? Конечно, конечно, святое дело. Святое дело, и же родители моя. Ну, вот. На, тут встанет, он. Сундучок, встанет, сундучишка. Надо двух спальни у нас. Ничего. Ну уж вам придется уж. уж. по стеночке, так уж по стеночке уже, по стеночке уже. Ну ничего, не графья. Правильно я говорю. Ой. Вот. Ну что, как-нибудь, протиснитесь. Ну давай, дальше смотреть, что у вас тут? Так, так, так, так. А так, вот так. здесь у нас еще один маленький коридорчик. Перед ага. ванной. И где, и ха, ха, ха, во Ага, ага, ага. Так, так, так, так, вот, так. Так, вот. так, так, так, так. Вижу, вижу, вижу, вижу, вижу. Все вижу. Так, так минуточку стоит. Скажу тебе, как честно, да. как своей. Есть у меня золотая старуха, брательник, Ба выпивок он, понимаешь, он алкоголик, вот. И вот, положа руку на сердце, я бы скажу, как он подзашивет, так сейчас по ночам ко мне тушится, понимаешь? А? Прям ломится, понимаешь? И у меня охота вот резвиловки сидеть, он и колотится, комната маленькая, курячь его с собой не положишь, видно? а здесь а, вот, вот я ему кину на пол какой-нибудь там, а. Не твоё, нет? Нет. Какой-нибудь одеялся. А, а, Отпусти он лежит себе в эти две руки. <dove> вот. Отпусти спит на здоровье. <S <revolutionary> <S> <S <pussy>. Ну, и, то, пускай продрыхается. Опять тихий будет. Он только в пьяном виде скандалит. Могу я сказать, всех перережу! Всех перережу! Кого перережет, кого и чем? У него ножичек-то. Нулевой номер. Вот такусенький. Вот. Ну, только огурчики нарезать, помидорчики для закуски. Всем кровь, пущу! Ой, пугает только, пугает. Он тихий парень, скромный. Ну, по пьяной лавочке чего не бывает, конечно. Ну, там прирежет кого там порежет. Ну, так немного, одного-двух, не больше. Вот. А свое отсидеть, опять тихий, опять скромный. Вот. А вот здесь у нас ванна. Так. Иди, иди, иди. Вот. Текс, текст, текст, текст, текст, текст. Ага, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу. Ну что же, ванна хорошая, ёмкая, Текс. Ванна глубокая. А мы ей на зиму огурцы засолим. Пока. За кусон для брательника. Родная кровь. Брательник. Не скотин все-таки. А мыться где? Мыться. Не дворяне, Мыться на кухне будете. Ну, а на 1 мая, под Новый год, пожалуйте, в баньку. Если приспичит, конечно, да а твоя я? кухня здесь. А где он твой столик? Ты где, где говоришь? А, нет, у меня столика. Как нет? Соседи его выставили. Соседи? Говорят, два стола тесно. Ох, Воника, два стола тесно. <г 97> Интересно. Это какие такие соседи? А? Это что? Это что ли, да? Буржуи недорезанные. Слышь ты, <мирает> чертова кукла. Слышь, вот погоди, только Нюрк сюда приедет. Ой, она безжива глазки твои поросячьи выцарапает. <мирает> слышь ты, заплачишь горькими слезами, если что, и поперек характера пикнешь. Слышь ты, Бриджит Бордо. Она меня в голом виде в Африку пустит гулять. Но, но, но, но, Что? в конце концов, я попросил бы... Попросил бы, а, бы получай. Ау. Вот. Ну, глотай. Я подожду. <клых> так, упала. Что? В захотел, старый таракан, да? Я бы вылезну. <клых> <клых> Пусть я четвертый раз 15 суток отсижу, но я бы брызну. А я меняться не хотел. Да я из принципа переменюсь. Понял, Нет. Из принципа. Бабушка, бум меняться. Бум-бум-бум-бум. Пиши заявление. У меня душа горит на этих подлецов. И уточком я приду. Я обе ожидаю. До свидания. Бузеров. Так. Ну, а здесь пеленки будут висеть моими внуками, подписанные. Ну, кому же мокрым то хочет сходить? Ну, я без спрашиваю. Ты сам вспомни свое детство золотое. Ну? Вспомни. Нет? Ну вот, вот так. Пошли, давай. Вот так. Тик-тик-тик-тик. Тут, значит, младший будет все поджигать. Тут, значит, Альберт мой будет жить. Так, тут святое дело. Пап с мамой, родители. Тут из-за из из угла будет мой противник с таким ножичком. Вот. Тут я корень подвешу, тут моциклет. Там у ванны будет солененькие огурчики. А здесь что? А, здесь ог... картошка. Вот, Ничего, я дам вам жить еще. Вот так вот. Ой, господа дамы. Мы ж с вами не попрощавшие. Ой, шить вам случившие. Шуть вы в лице переменившие. Никак вы заболевшие. Ну, будь здоров, не кашляй. Нужно вас на минуточку. Прошу. Прошу. Пожалуйста. Потому что мешает. А это все вам. Все. Вот. Но в самом деле, зачем? Зачем вам тесниться в своей комнате? Ведь есть же место. Вот. И удобно, и бесплатно, и красиво. Спасибо.